А мы уже проснулись Диана меня не дождалась Да, вот мы ее поздравляем, она мяу Ну все, отпускай, надоела ей на руках Солнышко С добрым утром Поздравляю тебя С международным женским днем Это тебе Спасибо. Они не боялись так. Ну а что, пошли смотреть? Пошли. Я же такой банановый закончился. Ну, меньше в два раза. Ну, я тебе на этот раз. Удины вот, да. банановый. Самый любимый запах. Да. <сёк> <сёк> <сёк> И ты такой смотрела. Я подумала, что пригодится. Он такой плоский, его удобно куда-то положить. Я не знаю, но пахнет вкусно. Я не знаю, нарисована тыква, но на самом деле запах очень вкусный. Может быть, это все-таки не тыква? Хоу-хоу оранж. Так, кто знает, что это напишите. Это оранжевое. Не пошлите. Ну ладно. Так. Шоколадки. Да. Диана, такие шоколадки мы покупали, Дарила одноклассницам. И говорила, мама, почему мы мне не взяли? Вот я взяла тебе. Да я же тебе сказала, что не хочу. Ага, сначала спросила. Ну почему мне такие не взяли? Почему ты меня даже не спросила? А Дима сказала, что я не буду. А ты сказала, что ты сама их съешь. Ну, а здесь мы, наверное, остановимся. Я думаю, не будем всем попасться. Там нижняя берега. Без галки. Пока! Всем пока! Еще мы купили вот такой бомбер 7 марта. И Диана думала, что это ее подарок. Он ей очень понравился. Она в нем уже в школу сходила сразу. Да. -да. 8 марта 8 марта а уроки никто не отменял Эх, завтра будет не день но ничего надо постараться сейчас быстренько все сделать а потом пойдем куда Доехали до Большого театра. Какая здесь еще новогодняя красота? Все светится. Где она? Куда побежала? Сум. <свистly>. Вообще, изначально она говорила, что хочет на охотный ряд зайти посмотреть, есть, что там. А в ЦУМе там тоже они есть, кажется, да? а, -а, -а ваш Я... Это не точно. Ой, не помню, что... Я помню, когда мы были в ЦУМе, там просто были как бы не магазины, а просто как бы смесь там диор отдельно там сумки отдельно вот так вот. смесь они а вот так вот по магазину ну там, там... просто не по магазинам а, а по отделочке типа. да там вот в отдельном там косметика в отдельном духе в отдельном сейчас а там это ювелирка в другом. другое, Обувь, сумки. ухо боже, разные. Курлы. Вон большой театр такой у нас красивый, да? Да. мы из Тесто мы не нашли Понравилась Диане одна сумочка Михаил Корс За 35 тысяч? Да, ну что-то 35 тысяч Это очень как-то что-то Не знаю меня до речи пропал. Лучше мы купим за 10 Да, там Диана еще одну сумочку Потом пошла смотреть Нам еще хуже Какую улучши. Она маленькая, но стоимость ее была 160 тысяч. Думаю, да. Растет ребенок. Да, По-моему, девчонка маленькая. Маленькая. маленькая. В общем, сейчас мы решили, что немножко прогуляемся и, наверное, зайдем в этот ряд. сили прокатиться на этой карусели. Не помню. Кажется, мы ее уже как-то показывали. Она находится на Манежной площади, и она бесплатно У нас традиция, она не Да, у нас уже, видимо, как традиция, когда здесь проходим, Диана выбрала себе такого слона. как в Да. Как в Таиландии, На слоне. Ох, магазон уборщики Людей не очень много Там очереди почти нет Пока мы заказали чай Как они называются? Крендельки такие вер вер Вертелка Я буду Помню, но я забыла и я сейчас забыла, вроде бы знала, но забыла. Вензель. А, точно, Вензела. Заказали Вензел с мутелькой, с чайку. Нам сказали подождать ему 10. Мы решили пока пойти прокатиться. Что покатаешься, да? Нравится? Тетя слоник везет. Бог он ничего не делает, да? Он не качается никак, там, не вверх. А в карете а, карета, да. А мы в карете как-то ездили, да? Ни разу. Не здесь, на такой карусели, в Митина. Лето. Летом. да. А что, когда сам опять в очередь встать? Конечно. Здесь прокат коньяков. А вот там, кажется, лед. Почему-то там никого нет. Может быть, из-за погоды достаточно. Знаешь, какая Что, тебе Винни-Пух так нравится? Да. Тебе Винни-Пух так нравится? А мне тут очень нравится. А, сама обстановка. Такие залы. Да, там есть еще второй этаж. Он для маленьких. Да, со взрослыми туда нельзя, там для мужей. А Диана взрослый. хочет кататься со мной. Что? Там все со взрослыми, наверное, второго года. А, да, там лялечки, наверное, совсем. Ну не знаю. Мы, мы туда, в общем, не поднимаемся. Да, так, вот, на календаре март месяц, у нас снег идет. Градусы показывает ноль, но.. Да, да где-то минус 2 в том, что как бы холодно. Наш чай, глинчик, деньжи, петель. Да. Под снегом уже вечер, проголодалась. Тепленький, да? Это хорошо. Вот мы дошли до Красной площади. Хотели посмотреть, если еще ярмарка, но нет, ее уже нету. Вот на этом месте она была, где сейчас загорожена и работают машины. Поэтому движемся мы. Куда? В охотный ряд. Да, охотный ряд. Это самый охотный ряд. А потом земля домой. Да. Я вообще не хочу домой. Мне тут так понравилось. Гана не хочет домой. Не, ну понятно, гулять, не работает-то. Ну, надо. Надо. Завтра будний день. Сейчас. Уже вечер Кстати, интересно, который час сейчас Привет. Тут мы даже не посмотрели Надо было на Спасскую башню хотя бы выглянуть А, а или на телефон Ну да вот ну, ее видишь? Виделось, да? Ой, такая скользкая, теснела. припорошила. Там еще во многих местах прям поубьевает. Ну, потому что она неровная, и поэтому ее прям ровно вычистить не получается. Она сама вообще неровная. Поэтому соль. Зашли на магазин Манго, где она присмотрела такую сумочку. А сколько так она стоит? Четыре коричневых, четыре шесть а это четыре, три девять А у нее есть какая-нибудь там с полочками Что-то такое. Ага, там Да, не спрашивайте, мы сами удивились, что магазин открыт. Это манго, но вывеска у него там другая, какие-то буквы. Они в этом с одной стороны написано на русском, а с другой стороны на английском. Mm -hmm. Mm -hmm. Название на русском. А на английском? Mm -hmm. Да, на окошках оставили английские буквы входом на русские буквы перешли вышли мы диана расстроилась в езде не той сумочки которая ей понравилась когда-то но прихватили в сторону. Я просто не совсем помню, как она выглядит. Потому что она и есть, просто я нашла две. Они обе похожи. Они просто обе по одной цене, которую Диана запомнила. Ну, одна прям похожа, вторая такой. В общем, из чего я сделала вывод, точнее, Диана даже со мной согласилась, что, наверное, она ей прям уж не так сильно понравилась и нужна. Да, это ты, ты сказала, да, наверное, надо подумать. Она не сказала, да, наверное. Ну, я сказала, сказала, Да, наверное, сказала. Мне кажется, она мне чуть-чуть начинает разонравиться. Но это не значит, что я еще говорю нет. Да. Она не уверена, та или не та сумка. И она ей уже начинает немножко не так сильно нравиться. Логика и надо заводить новый канал, который так и назовем. Диана плюс логика. Итак, мы приехали домой. И я вам хочу показать, что мы купили. Сумочку мы так не купили. Я подумала, что потом купим. В общем, мы решили купить мне толку. Он в рубчик. Вот с такими завязочками. Он очень классный. Если бы хотела такого плана, но как-то прям таких вот не видела. Как хотела тут вот... Такой вот очень классный. Мне очень понравился. В общем, наш день пришел к концу. Еще раз всех хочу поздравить, всех девчонок хочу поздравить с 8 марта. Пишите в комментариях, как пришел ваш день. И всем пока!